Не думал, не гадал, ты зашел на мой канал. Зачем ты здесь? Чтобы новый топ про телефоны посмотреть, долго я тянуть не стану, к началу сказа приступаю. А что ты делаешь? Не видишь, что ли деньги зарабатываю? А как? На лайках, репостах и подписках. А это как? Короче, регистрируешься на сайте vk добавляешь все свои существующие аккаунты в соцсетях и включаешь уведомления. Круто! Можешь заниматься своими делами, допустим, делать уроки, параллельно включив ВК-таргет, и ждать уведомления о новых заданиях. Ух ты, неплохо! В день приходит где-то примерно 10-15 заданий, за которые можно заработать от 5 до 10 рублей. Также, минимальная сумма вывода составляет 15 рублей. То есть где-то за 2 дня я смогу вывести эту же сумму? Да! Причем на любую платежную систему. Хоть на телефон можно положить эти деньги. Блин, классно. А если ты перейдешь по моей ссылке, то в чате я тебе подробно расскажу, как можно заработать еще больше денег. Ну все, хорошо, я пошел. Спасибо. О, а где ссылка? В описании. Спасибо. А зачем ты ко мне вообще приходил? Я не знаю. Блин, пока я тут с тобой сидел, я уже и задание все просрал. Начнем этот выпуск с самых уродливых и высерных телефонов на Алиэкспресс. Данный аппарат мне немного напоминает телефон, который распаковывал сливки шоу в одном из своих видео. Только эта модель выглядит немного побюджетнее. Первое, что бросается в глаза, это огромные толстые рамки. Если посмотреть на телефон под другим углом, то можно заметить камеру и маленькую вспышку. Батарея стандартная для леких малюток 320 мАч. Из минусов. Телефон поддерживает лишь один язык, английский. Русского, к сожалению, нет. Мир ебанулся. Телефон можно купить за 1400 рублей. очередная маленькая мобила того же бренда, что и предыдущий телефон. По характеристикам не отличается ничем от предыдущего, но в комплекте этого телефона есть чехольчик и ремешочек. И цена та же – 1300 рублей. Я не мог пройти мимо еще одного высерного телефончика. По параметрам он такой же, как и предыдущий, но только оболочка прямоугольная и все. Кто такое вообще покупает? И как такие телефоны вообще существуют? Не знаю, я, наверное, я не знаю. В общем, 1400 рублей. Фух, вроде бы все высеры телефоностремения закончились. Давайте к нормальным телефонам. Аппарат слегка напоминающий iPhone X. Это заметно по характерной челке. Дисплей на 6 дюймов, батарея 2500 мАч, что для питания такого экрана слишком мало. Работает на Android 5.1, имеет разрешение дисплея 1080 на 720 пикселей, оперативной памяти 1 гигабайт и 8 гигабайт встроенной, есть фронтальная на 2 мегапикселя и основная на 5 мегапикселей. За 3400 рублей вполне приемлемый телефон. Очередной, ну очень малюсипусичный телефон размером в половину зажигалки в закрытом состоянии. Давайте-ка посмотрим, что имеет за телефон Брелок. Bluetooth. 0,66 дюймов экран. Это каким надо зрением обладать, чтобы что-то рассмотреть на этом экране? Разрешение дисплея 64 на 48. Боже мой. Кто создал тебя такую? Сверху грудь, а снизу Батарея 300 мАч Весит малых а, Рекордные 18 грамм Есть FM-радио СОС, будильник, в общем все то, что есть и у обычного нормального Телефона, только вот Цена спорная, 2 200 За него это много Или нормально, а ты как думаешь м? Еще один недо работающий на Android. Несмотря на маленькие размеры, около 2,5 дюймов экран обладает четырехъядерным процессором. Есть основная камера на 2 мегапикселя с маленькой вспышечкой. Батарея на 1050 мАч, оперативная память составляет 1 гигабайт встроенный 8 гигабайтов. Также есть слот для карты памяти, Wi-Fi присутствует. Продается в трех расцветках, красный, серебристый и золотой. За него вам придется выложить 4200. А вот теперь я представляю, к вашему вниманию, по-настоящему маленький и очень мощный сенсорный телефон. Дисплей 2,4 дюйма, емкость аккумулятора 950 мАч, есть две камеры, фронтальная на 2 мегапикселя и основная на 8 мегапикселей. Сайта малыха работает на 4-хедерном процессоре на Android 7.0. Оперативная память аж на 2 гигабайта, встроенный на 16 ГБ. Неплохо тогда. Разрешение дисплея 240 на 452 пикселя. Также в смартфоне есть поддержка Bluetooth Wi-Fi 4G. Весит телефон всего 61 грамм. Поддерживает карты памяти емкостью аж до 256 гигабайт. В смысле? К сожалению, такой классный телефон купил лишь 3 человека. В качестве запасного я бы его взял. Взять его можно за 8600 рублей. Может поэтому его так мало людей купило? Псевдояблочный телефон от нас сегодня не останут. Это аналог позапрошлого телефона. Отличается он от него лишь батареей на 980 мАч. Оперативная память здесь больше и составляет 2 гигабайта. Камера основная на 5 мегапикселей и фронтальная на 2 мегапикселя. Хотя здесь немного помощнее процессор 4-ядерный с частотой 2,4 ГГц. Есть Wi-Fi и Bluetooth. И по цене он недалеко от своего яблочного собрата ушел ровно 4000 рублей ребят это реально последний яблокоподобный телефон на сегодня дисплей здесь 3,4 дюйма есть две камеры основная на 5 мегапикселей и фронтальная на 2 оперативной памяти 1 гигабайт и встроенный 8 гигабайт не забываем что еще есть слот для карты памяти емкостью до 32 гигабайт работает на android 8.1 батарея здесь огромная целых 2000 миллиампер часов здесь даже есть типа сканер отпечатка пальцев этот трендец какая дичь. Да, хороший смартфон почти за 7000 рублей. Один из самых необычных телефонов пауэрбанков, которые... которых мне приходилось видеть. Он не похож ни на один из них. Вообще не имеет аналогов в мире. Этот телефон может заряжать беспроводные наушники, которые есть в комплекте. Я только начал. Для этого у него есть наверху отдельная шухлятка для зарядки наушников. Дизайн слегка напоминает мне Sony Ericsson. Размер дисплея 2,8 дюймов. Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч. А теперь поговорим о наушниках. Они подключаются к устройству посредством Bluetooth 5 версии 5.0. А объем батареи наушников 45 мАч, что гарантирует долгое время звучания, около 2-3 часов. Причем заряжается до полной батареи всего за один час. В общем, очень необычный и классный телефон. Я бы его заказал себе для обзорчика. Тем более он стоит недорого всего 3800. Вполне нормально. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. Когда увидимся. Тогда увидимся. Ну вы поняли.